Мне постоянно говорят, скажи спасибо Сталину, потому что он вам создал государство. Ребятки, давайте не будем настолько упрощать мировые процессы. Иосиф Сталин, по сути, спас советских евреев. Это понятно, но значит ли это, что он как-то по-особенному любил евреев и их сионистское движение за возврат евреев в Израиль? Я думаю, что нет. Особенно если вспомнить те процессы, которые продвигались Иосифом Виссарионовичем незадолго до его смерти. Например, дело врачей, борьба с космополитами – и не стоит приписывать эти дела каким-то очередным злыдням НКВДшникам. Ибо после смерти Сталина все эти дела были быстро прекращены. Таким образом, я думаю, вполне понятно, что Сталин не страдал к еврейской нации каким-то особым плохим или хорошим отношением. Вот за это, видимо, точно стоит сказать спасибо. Или, например, когда Иосиф Виссарионович разделил с Гитлером Польшу, что благодаря этому разделу, это уничтожение спаслась какая-то часть польских евреев, в основном те, кто был отправлен в ссылку или даже в заключение, и те, кто убегал из Польши и Белоруссии во время продвижения немцев. Значит ли это, что разделяя Польшу, Сталин защищал евреев? Или может воюя с Гитлером Сталин спасал еврейскую нацию? Конечно нет, это был просто попутный результат. Прежде всего Сталин спасал себя и свое государство. То же самое и с палестинскими евреями. В 1942 году итальянская и гитлеровская армии под командованием Ромеля продвигались в сторону Палестины. Если бы они до нее дошли, то ни о каком еврейском государстве никто больше не вспоминал бы. Все местные евреи были бы уничтожены. Кто остановил и разгромил Ромеля? Англичане и американцы. Если кто не знает, то Палестина на тот момент принадлежала Англии. И естественно англичане тоже не защищали евреев, а защищали свои собственные территории, свои интересы и пути снабжения в свою индийскую колонию. Но в одиночку англичане Ромелю проиграли бы. Их спасли американцы, которые пригнали через весь океан конвой прямо в Красное море, прямо на песках построили порт и начали высаживать там свою армию и выгружать свое вооружение. Так может мы должны в первую очередь благодарить американцев за спасение палестинских евреев? Конечно можно. Но спасали они тогда прежде всего своих английских союзников и самих себя. Точно так же они помогали Советскому Союзу. Сами понимаете, не от большой любви к коммунизму, а по простой банальной причине. Американцы боялись остаться один на один против немцев и японцев. Про евреев тогда вообще никто не думал. Да и антисемитов, что в Америке, что в Англии, что в Советском Союзе, тоже всегда было предостаточно. После Первой мировой войны евреи и Палестины мечтали о создании своего государства и много для этого делали. Но само решение ООН и великих держав о разделении Палестины на два государства, арабское и еврейское, это чистая случайность, стечение обстоятельств, в том числе и очень трагических. Но даже учитывая Холокост, создавая государство Израиль, еврейские лидеры – проскочили в историческое угольное ушко тех отношений тех интересов, которые сложились к 1947 году между великими державами. Свои собственные интересы – это единственное, на что они всегда ориентировались. Американцы спасли англичан от Гитлера, но война кончилась, и дальше англичане для них были снова конкурентами. И американцы старались побыстрее выпихнуть британцев с Ближнего Востока. Точно так же хотел их оттуда спихнуть и товарищ Сталин. И на этом его интересы, видимо, в последний раз сошлись с американскими. Именно поэтому тогда представитель ССР в ООН Андрей Андреевич Громыко толкал речь в защиту пострадавших от нацизма евреев, которые нуждаются в своем государстве по соседству с арабским. И именно поэтому ССР проголосовал за известную резолюцию ООН всеми своими пятью голосами, то есть включая Украину, Белоруссию, Польшу и Чехословакию. Кого интересует, по какому праву евреи живут в Израиле, почитайте речи Громыка того периода. Там, как говорят сегодня, все разложено по полочкам. Но сталинских голосов было бы недостаточно, поэтому в поддержку плана ООН на разделе Палестины проголосовали еще 28 стран, в том числе и американцы, и все американские союзники. Великобритания воздержалась, но австралийцы, Новая Зеландия и Канада проголосовали вместе с Америкой. Потому что особенно в то время, да и сегодня тоже, эти страны, символически входящие в Британский союз, на самом деле по большей части ориентируются на Америку. Это голосование произошло 29 ноября 1947 года. Арабские страны проголосовали против. Они отказались признавать решение ООН и стали грозить войной на уничтожение, если евреи попытаются провозгласить свое еврейское государство. Очередная война на уничтожение. Кроме того, они призывали арабских жителей Палестины оставлять свои города и деревни в преддверии этой самой большой войны. И как только Израиль объявил о создании государства, соседние арабские страны на него напали, и началась война за независимость Израиля. 14 мая 1948 года в Израиле отмечает как День независимости. В этот день была подписана Декларация независимости. Там еще когда решали, то проголосовали 6 против 4 то есть сами создатели государства очень сомневались в своем создании, так как всем было понятно, что это приведет к немедленной войне. Следующий день, 15 мая 1948 года, палестинские арабы отмечают как День Траура. День Нагбы, День Земли, так как после нападения арабских стран на в результате поражения в этой войне, многие арабские жители Палестины навсегда потеряли свои земли. Как и что там делилось, я расскажу в другом ролике. Описание Нагбы в Википедии на русском языке очень прикольно. Нападение арабских стран и евреев выглядит чуть ли не защитой. А впрочем, оно там тоже не показано. Там вообще вырезаны все неудобные события и оставлены только те, которые подходят под общую концепцию арабской правды. Евреи плохие, а арабы несчастные. Я представляю, как они описывают эти события на арабском языке. Ну да ладно, я уже говорил, у них своя правда, у нас своя. Вы можете сами посмотреть на список арабских стран, которые напали на Израиль. Причем многие из них сами образовались совсем недавно. Сирия, Иордания, Ливан, Саудовская Аравия точно так же были нарисованы на карте при общем согласии победивших во Второй мировой войне сверхдержав. Почему же евреи победили при таком, видимом, неравенстве сил? Ну, видимо, потому что у них точно не было никаких других вариантов. Потому что люди, пережившие Холокост, приезжали из Европы и сразу шли на новую войну. Потому что после всех этих событий они очень хотели создания своего государства. И готовы были за это платить своими и чужими жизнями. Евреи потеряли в той войне больше 6 тысяч человек. То есть примерно 1% от населения страны того времени. Но это как если сейчас в России за какую-то идею положить полтора миллиона человек. Результат войны полноценное арабское государство до сих пор не создано. 600-700 тысяч арабов того времени потеряли свои земли, но и в Йемене, Египте, Ливии, Сирии и Ираке произошли антиеврейские демонстрации и погромы. В результате свыше 800 тысяч евреев были вынуждены их покинуть. Большая часть перебралась в Израиль. В Израиле они устроились и нормально живут, а значительная часть потомков тех арабов до сих пор считают себя беженцами. Да, товарищ Сталин в тот период продал Израилю винтовки, пулеметы, патроны и 22 мистершмитта 109. Продал неофициально, через Чехословакию. До того, кстати, Чехословакия продавала оружие в Сирию, но потом получила новые указания от отца всех народов. Интернациональная помощь это, конечно, хорошо, но и Испания за помощью СССР заплатила своим испанским золотым запасом. И Израиль тоже заплатил, причем по тройной цене и не торгуясь. Деньги собирались в Америке среди евреев, никаких танков в Израиль никто не поставлял, да и не было на это времени, но самолеты свою роль сыграли, а то, что еврейские летчики воевали на немецких мистершмиттах, само по себе достаточно интересное обстоятельство. Я лет 20 назад лично общался с одним из таких летчиков, если бы знал, что пригодится, расспросил бы поподробнее, помню только, что по рассказам большинство его друзей сослуживцев погибли но не столько на войне, сколько впоследствии, так как профессия летчика тогда сопровождалась очень большими рисками. Кроме того, Сталин посылал в Израиль еврейских специалистов в различных военных областях. Это были евреи бывшие польские граждане, а может и еще какие-то. И таких офицеров было немало, и подразумевалось, что они едут в Израиль воевать, как когда-то советские офицеры ехали в Испанию. После выполнения задачи эти новые интернационалисты должны были, по идее, вернуться в Советский Союз. Но Израиль это не Испания, евреи не русские, пустить еврея в Израиль все равно, что пустить козла в огород. Никто из них в Советский Союз не вернулся. Более того, Израиль начал раскручивать в ССР дальнейшую пропаганду по репатриации евреев Советского Союза в Израиль. То есть продвигали идеи сионизма самым наглым образом. И вот здесь они разошлись в своих интересах с товарищем Сталином. С его точки зрения подложить бяку великобританцам это было выгодно. Но отдавать сотни тысяч своих социалистических евреев в какой-то Израиль Иосиф Виссарионович совершенно не собирался. Ведь именно СССР, по его разумению, должен был стать объединяющим домом для всех национальностей. Поэтому товарищ Сталин начал создавать из сионизма очередное пугово, а самых активных сионистов попересажали и кое-кого даже расстреляли. В феврале 1953 года Сталин вообще порвал отношения с Израилем. Израильтяне некоторое время после создания государства ходили с красными флагами, перепевали советские песни и еще много лет после этого строили социализм, но власти Израиля быстро поняли, что нет смысла отворачиваться от 6 американского еврейства и что на одних лозунгах о всеобщем равенстве государство не построишь, и продолжили налаживать активные связи с американскими евреями и соответственно с американским государством. В дальнейшем, да и по сегодняшний день, Израиль по-прежнему крутился в клубке противоречий мировых сверхдержав. Летали на немецких, английских, французских, своих и американских истребителях. Вопреки мнению мирового сообщества создали атомное оружие, хотя официально в этом не признаются. Но все кому надо знают. Вопреки мнению США разбомбили когда-то иракский ядерный реактор. Несмотря на стратегический союз Америка, Израиль активно сотрудничает в области вооружений и с Германией, и с Россией, и с Китаем, и с Индией. Мы помним, нельзя класть яйца в одну корзину. И конечно, государство Израиль не создавали ни Сталин, ни американцы, ни французы, ни турки, ни англичане, ни китайцы. Государство Израиль создали, и умирает за него только евреи. По одной простой причине – оно нам надо, больше всех надо.